Привет, друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе Bit.Ask, рассмотрим принцип его построения, а также рассмотрим, какие настройки мы можем применить к данному индикатору. Bit.Ask – это индикатор, который позволяет наглядно видеть количество контрактов, проторгованных в каждой свече по ASC и бидам. Итак, переходим в меню «Индикаторы». И добавляем индикатор BIT ASK на график. Находится этот индикатор в разделе Bitask, ASK, DELTA и Объем. Видим, что наш индикатор появился в нижней части графика. По умолчанию он отображается в виде гистограммы. Данные в гистограмме строятся соответственно выше и ниже оси X. По умолчанию беды окрашены в красный цвет, а аски в зеленый цвет. С помощью данного индикатора мы можем наглядно видеть соотношение рыночных покупок и продаж на любом участке графика. При наведении мыши на край столбцов мы можем видеть точное значение в цифровом формате. Теперь давайте подробнее рассмотрим, какие настройки мы можем применить к этому индикатору. В параметре панель мы можем выбрать расположение индикатора. Индикатор может располагаться на графике, на отдельной панели, как сейчас. А также мы можем совместить индикатор Bitask с некоторыми индикаторами, имеющими аналогичную опцию. Далее идет опция Ask. Здесь при нажатии раскрываются настройки параметров отображения асков в нашем индикаторе. В этом поле показывается вид текущего отображения асков, то есть тип, стиль линии и толщина. Далее идет параметр «Отображать нулевые значения». Если выключить данную опцию, то нулевые значения в гистограмме не будут отображаться. Показывать текущее значение – это включение или отключение отображения текущего значения асков на крайней свече. Данное значение отображается на шкале справа. Автомасштабирование. Данная опция при включении автоматически встраивает гистограмму бидов и асков по высоте панели индикатора. Цвет. Это цветовая настройка сделок, прошедших по цене аск. Следующий параметр тип. Здесь мы можем изменить стандартный вид гистограммы на один из предлагаемых. Здесь представлены следующие типы. Линия. Гистограмма. Подчеркивание, квадрат, перекрестие, скв, точка, стрелка вверх, стрелка вниз, надпись на оси. При выборе данного типа графического отображения асков не будет, а останется только текущее цифровое значение на оси. А также можно скрыть отображение асков в индикаторе. Стиль линии. Данный параметр актуален только в случае, если мы выберем тип отображения в виде линии. На выбор представлено 4 вида линий. Толщина. Это настройка толщины линии. Далее идут настройки отображения бедов. Эти настройки аналогичны настройкам АСКов. На этом все. Теперь вы имеете представление о работе индикатора Bit.Ask и сможете наглядно видеть на интересующем участке графика, на чьей стороне была инициатива, на стороне покупателей или продавцов. Эту информацию вы можете использовать как дополнение к вашей торговой стратегии. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь.